Добрый день, уважаемые студенты, коллеги, преподаватели. Разрешите вас поздравить с Днем Российской Науки. Мы сегодня вот обошли все наши кружки, посмотрели, чем занимаются наши ребята. И действительно поражает ширина, объем. Поэтому очень здорово, что вы занимаетесь в кружках наукой, занимаетесь развитием науки. И я считаю, нужно держать, нужно продолжать, нужно развивать и делать великим наш Казанский федеральный университет. Интерактивные площадки, мастер-классы и лекции от профессоров – все это проходит в стенах Казанского федерального университета в рамках фестиваля наук «Территория знаний». Мероприятие приурочено ко Дню российской науки. Культурно-спортивный комплекс Казанского федерального университета УНИКС. Именно здесь состоялся фестиваль науки, который направлен на развитие и презентацию деятельности студенческих научных кружков. Позвольте прежде всего поздравить вас с замечательным праздником, который мы отмечаем в последние годы. Это день. Российской науки. Мероприятие было поделено на несколько зон. Интерактивные площадки институтов, лекции от профессоров Казанского федерального университета, кинопоказ, а также торжественное мероприятие. Интерактивные столы институтов расположили на трех этажах концертного корпуса Уникс. На четвертом расположились Институт дизайна и пространственных искусств, Институт фундаментальной медицины и биологии, а также Институт физики. Крайне необходимое мероприятие, потому что видят и внешние наши гости, что происходит в Казанском федеральном университете. Зачастую даже большие как сказать, организации не знают, что в Казанском университете мы можем делать и то, и другое, и третье. Это одна из тех площадок, где мы можем донести до всех что в Казанском университете наука существует и существует абсолютно в различных направлениях и мы можем достигать высоких результатов. Далее на третьем этаже разместился Институт международных отношений со своими площадками полимерия с созданием газеты на русском языке, стол с сохранением ценных документов и изделий, а также кружок с изучением текстов на старо-татарском и тюркском языках. А вот юридический факультет предоставил площадки под таким направлением. По основным направлениям нашего факультета, юридического факультета, представили четыре Кружка научных ⁇ это конституционного права, уголовного процесса, криминологии и предпринимательского права. То есть вот поэтому здесь они покажут всю свою деятельность, чем занимаются. Но маленький отрезок, потому что работа большая проводится. Институт филологии и межкультурной коммуникации представил площадку, направленную на речевую реабилитацию. Институт вычислительной математики представил роботов в своей разработке. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций на своей площадке разместили три разнонаправленных кружка с играми и изучением религии. Институт психологии также представил несколько площадок своих направлений. Представляем большую площадку института психологии образования, состоящую из шести блоков, где мы представляем различные направления нашего института. Это педагогика, психология и логопедия. Мы показываем наглядные работы. С детьми, Поэтому привели их сюда, чтобы показать, как мы с ними работаем, как мы с ними дружим и что мы предлагаем современному педагогическому и психологическому сообществу в работе с юными э, нашими детьми. Проведение такого рода фестивалей помогает студентам других институтов не только познакомиться с новыми людьми, но и узнать работу своих коллег. Отметим, что на фестивале помимо студентов присутствовали казанские школьники. Очень нравится здесь. Здесь очень здорово. Я решила посетить, потому что мне интересно развиваться в сфере IT, а это очень помогает. Очень интересно что-то новое и понять, как это все работает. Кроме интерактивных площадок, с 12 часов стартовали лекции. Роман Баканов рассказал о том, как не потеряться в информации современных медиа и каким образом можно сформулировать критическое мышление. А вот Игорь Кох читал лекцию о финансовых инструментах для частных инвесторов. В соседней аудитории Анна Гидмидова рассказывала о том, как сохранить красоту и вечно оставаться молодым. Также давала лекцию Лариса Кириллова, которая в игровом формате обучала студентов правильно составлять трудовые договоры без ошибок. Потому что подобные мероприятия, предприятие позволяет увидеть а, на, на научную деятельность вот в таком, знаете, а, в интересном формате. Потому что те знания, которые мы получаем в рамках занятий, они бывают формализованные, возможно, скучные, возможно, некоторые не видят себя в науке в дальнейшем. А подобные форматы позволяют увидеть иную сторону, позволяют увидеть, что наука на самом деле это интересно, это полезно, это престижно и это привлекательно». В шахматном клубе прошел показ фильма при поддержке фестиваля актуального научного кино «Фанк». Там школьники лицея Лобачевского узнали 16 способов изменить мир. Казанский федеральный университет уже не первый год проводит подобного рода фестиваля, который показывает своим гостям, что наука бывает интересной и полезной. Отметим, что в рамках территории знаний 9 февраля в 14.00 в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоится встреча астронома, одного из главных популяризаторов науки России Владимира Сурдина, со студентами и преподавателями Казанского федерального университета. Адалина Амдрахманова, Алина Красильникова, Эмилия Адельшина, Фелиямин Хаирова, Александр Кузнецов, Ариза Хитоглы, Универньюз.